Добрый день, с вами Сергеевич, Вы на канале Али знаете, охлаждаться где-нибудь в лесу, на пикнике, в жаркий день это очень круто, и вам поможет в этом вот такой вот малыш, это портативный кондиционер с колонкой по блютусу и встроенной батареей, работает он около 4 часов и может охладить температуру вокруг вас до минус 7 градусов, ужас, короче это холодильник кондиционер, То есть, ты в палатке можешь замерзнуть, короче, да, да, да, вот такого вот размерчика, достаточно тяжелый, увесистый. Ну, скажем, закрылки, что сказать? Это у него должна быть батарея, но это выставочный образец или подставка? Я не понял. Кондиционер будущего. Теперь вы в лесу не замерзнете, но можете заблудиться. Жалко в нем бретуса нет, но что, музыка есть, колоночку включить можно надолго. Как музыка есть где, на вот бретус. А, Bluetooth есть? Да, Bluetooth есть, посоединили телефон, включили кондишн. Мерзните под музыку. Да, мерзните. Кстати, есть еще другие кондиционеры, более портативные. Есть вот такая моделька, это переносной кондиционер. Она просто работает до 220 вольт. Воздух заходит с одной стороны, выходит с другой. Регулировка мощности от минус... 5 или 10 он работает. Маленький экранчик, где-то должен быть пульт. Максимально просто и удобно, если вам на кондиционер, в вашу небольшую комнату. Теперь не надо вытаскивать за окно. Не нужны сплит-системы, не нужны геморрой. Пошли, надо переночевать у друзей, взяли с собой кондер. Поехали на дачу, взяли с собой кондер. Переезжайте, опять же, взяли с собой кондер. Ну и холодная водичка, почему бы не охладиться после этого всего. Вот такой откурер просто моментально охлаждает вашу воду, делает ее холодной-редяной, как вы хотите. Ну что я могу сказать о куре? Я могу сказать, дорогие друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Айс Азия. С вами был Сергеевич, до скорых встреч!